Грипп – это опасно. Грипп – это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Как распознать грипп? Резкое повышение температуры. Головная боль. Кашель или боль в горле. Боль в мышцах. Что делать, если у вас грипп? Вызовите врача домой. Соблюдайте постельный режим. Регулярно мойте руки. Проветривайте помещение. Вовремя вакцинируйтесь. Закаляйтесь. Будьте здоровы!